7, ребята Нормально все Как вы, ребятки? Ники Здорово, братан Кили Жатхан Жанай Жилмен Руки брат Всех, короче, хочу поздравить С наступающим Новым Годом Пожелать всего хорошего, пацаны. Давайте вперед к мечте. Оставайтесь на связи. Дальше будет весело. А, так. Салам. Да, все нормально, чуваки. Вот. Гуляю. Очки топ, братан. Спасибо, братан. Ты же знаешь эти очки планы на 2019 плане bpm не знаю планов нет что у меня висят два турнира надо отбатлить 140 отбатлю батлю рвать на битах от батлю и потом свободное плавание я думаю о серик саламу алейкум с наступающим лис салам наступающим а, так Ротан, батл, когда выйдет нарвать на битах? Ой, нарвать на битах батл выйдет э, в январе, вот, не знаю, во второй половине января, скорее всего. Э, так, по поводу прошедшего батла, в принципе, я им доволен, как бы, было все нормально с моей стороны. Ну, в том плане, что я сделал то, что я хочу сделать. Я уже заебался э, батли чуваков, там, что-то узнавать, про них какие-то панчлайны. Я ну, просто пришел домой, написал хороший такой стильный куплет. И так было четыре раза. И все. А вот эти батлы уже, честно. Немножечко уже надоели. Так, салам алейкум. Жанна Желансбен, Хуттуктаймус. Миндис дерджана. Жанна Желансбен, токтайман Евгений лисица. Нагрузка запала. Салам. Ислам, чё халай. Жалко, брат, вы Калайсен. а ай, султанка, с новым годом, всех с новым годом, ребята, всех с новым годом. Что за подгон сегодня будет? Сегодня будет трек, пацаны, с, с вероятностью 50% сегодня должен быть трек. Здравствуйте. Как туха, да нормально же туха. Стенси, будешь батлить на LMT. Это у Стенси, спросите, я же не Стенси. Э, так с кем следующий батл, бро. Посмотри заявку, мой брат. Заявки. Э, мы все заявки будем смотреть, чуваки. Подождите немного. Все заявки посмотрим. Фит или соло. Узнаете скоро. Тебя не, с первого, я, тебя не цепляет с первого, я говорю второй. Каждый эйд жирный, каждый день твой. Нет, стенси. А, со стенсом что ли? Батлить на LMT? Нет, стенс мне не интересен. Зачем мне со стенсом батлить? Да, ты же разъебал Максфири какого? Ну, чувак, у людей, у каждому свое, как бы, у каждого свое мнение. Ты понимаешь, что ты если будешь в стиль. если не будешь в стиль делать. Чувак, я делаю то, что я хочу, типа, ну, для меня не главное, что скажут трое человек в судьях, понимаешь? Типа, я сам кайфанул от того, что я сделаю, и все. А, так, хули ты так слабо-то-то. Та -та. Ты в Астане? Да, я в Астане. Когда рвать на битах выйдет? Во второй половине февраля. М -м -м. О, Собис Бэ решающий батл так, насчет решающей я не знаю, честно, я не считал вот эти очки, там вся хуйня но, как бы, мне кажется то, что замечаю, что, когда ты в гости народ против тебя, да, я тоже слегка замечаю такое настроение, знаешь, когда, типа, я выхожу читать именно на 140, там аудитория, короче, такая против, ну, потому что видимо, я себе такой образ создал Чувака, которого немножко хейтят именно на этой площадке. Нарвать на битах? Такого вроде нет. Нарвать на битах нормально сейчас было. Так, с братан, с самого начала с тобой победы. не главное, по сути, здесь у тебя стиль. Чувак, я же не дурак, чтобы стараться на 100% на групповом этапе, тем более против Макскири, которому мне в принципе нечего сказать. Я вообще не, ну, не выжимался как бы, над, над текстом не потел Короче, ладно, все это глупые отмазки Вы боитесь слухов о глазке, что курите под гуф с демастой Я могу быть группой ласков, но не допущу будто лупы фиаско Короче, ребята, все увидите О, салам в пласт Все говорят, что ты косишь под гоу килу О, чувак, блядь нет, я делаю просто то, что мне нравится, а именно что-то такое черное, западное. А Гулкила делает один в один из Сапа -роки. Где сидишь? Сижу в меге старый. Гулкила долбоек просто. Вы послушайте, каждый его припев или каждый его куплет... Там просто я могу назвать трек на каждый его парт, могу назвать трек, с которого он спиздил все, даже окончание строк, рифмы. То есть, ну, это как бы, блядь, разоблачение мож, можно сделать, но мне это нахуй не надо, типа, чувак сам знает, что он делает, типа, не вывозил общение с Гоукиллой. Макс Кири пиздобол еще тот, чуваки, вы о чем речь вообще, вы верите в эти слухи, там, блядь, он говорит мне, что я кинул Луни Бэнга, блядь, я в своем куплете читаю Луни Бенг салам алейкум, о чем речь вообще, забейте хуй на этого долбоеба, и все, так, салам, салам, салам, пацаны. Вы, короче, верите всем этим батловым хуйням, штукам. На самом деле, блядь, это такие чуваки, которые просто приходят, там, пиздят, чего хотят, да, и все. Не воспринимайте все это всерьез, пацаны. Ну, лично, как бы, меня вообще никак не обижает то, что говорят обо мне там люди, которых я не знаю. Потому что, не знаю, тысячи человек может сказать обо мне что-то, и что мне на каждого реагировать, что-то... Я считаю, что я достаточно, ну, точнее, я самодостаточный человек, чтобы, типа, вообще похуй было на мнение каких-то левых людей. Если кто-то из моих, там, близких корешей решений что-то скажет, тогда, конечно, это, как бы, повод, наверное, задуматься там. Вот. А так? А так? Похуй. Так. Ты в Алмате Нет. Видел видос, где ма на на на на а у тебя реально фамилия Мамбетов? Нет, это прикол. Кисла, а... реально читаешь, круто. Мне 35, нечаянно наткнулся, охуел от батла с маленьким рыжим. Вообще бомба. Тогда ты победил. Нахуй Путина. А... Арчик 856, спасибо, дядя. 35 лет, ебать. Ты, ты все делаешь правильно, братан. Смотри батлы и продолжай. Оу, Эльдучи, салам алейкум. Чему-то надо говорить, что вы в самолете еще летели вместе с ним и заобщались. Донат, пиздобол, доната больше слушать с кем я не заобщался. Но есть комедия, что мы назад летели вместе а, до да, Москвы. Так. Слаб... Вообще, блядь, всем, кто сейчас смотрит трансляцию там мы Хотя ладно, пусть вкусним. Так, э, если выйдешь полуфинал-финал, попотеешь на текста. Да, да, я следующий батл сделаю уже батл, я думаю, пацаны. Наверное, вы уже заебались, да? Сделаем, наверное, батл следующий уже. Э, ОБСБ, наверное, надо разъебать жестко, потому что что-то я, я, я сам расслабился. Ну, дохуя батлов, короче. Вот. С ОБСБ будет уже батл, я думаю. Ну, прям батл-батл. И дальше полуфинал. Если я попадаю в полуфинале на братишку некого Эна, то мы с неким Эном делаем пиздатый комплементарный батл. Если я попадаю на полуфинал на кого нибудь другого пидораса, я разъебываю этого пидораса. А если и некий Эн разъебывает кого-то, Макс Кири в полуфинале, и мы встречаемся с братишкой некий в финале и засираем нахуй Эдику финал. То есть мы скажем тупо, мы не будем батлить братан. <свят> Давай нам бабки сука. Да что? Все будет нормально. Э, так, где ты сейчас? Где ты теперь на другой полосе? Я в меги сижу. Э, да не, это все шутки, пацаны, это шутки как сломанный ингалятор Димы шума истинная нига. Здесь Знаете, да, что это такое? О бэ, ебать, что-то там. А, кстати, О Пидер. Б пидер. раз, пидорас, кстати, официально заявляю. Так. Тут, короче, какие-то новые штуки в трансляции можно делать. Фотки какие-то. Салам, Исла, как подготовка последнего баттла. Топ. То, что текст не забываешь, не убивает наш вайп. Вайп? Да. Так, танка Иса, а что вообще? Трансляцию вести будете по приему участников? Ну, у нас в планах запустить, да, трансляцию, там показать чуваков, э, которые прошли, а потом отдельным видосом выпустить, короче, э, где этот, блядь, волосы влезут в глаза, где этот, э, будет видос, где мы каждый видос будем смотреть, кто прошел, но не прошел, ну, топовые видосы и комментировать их. Вот. После батла с Кири, та-та-та-та, а че Чайна Таун, я душе не знаю. Привет! Так, эй, Клаба, какой тебе Ислак? Кем ты являешься на туфлоу? Я на туфлоу являюсь э, богом, которому все преклоняются. А так, РНБ, после приказа, кто соперники у вас? А или эти, как их. Блять. или Crime Squad, тот из них. На отбор сколько вообще места э и в.. В самую сетку. Надеюсь, ты разъебал нарвать на битах. Нарвать на битах мы с Марком просто на изи полетели, попели свои песенки и разъебали. Посмотрите. Короче, все это хуйня. Э -э Нахуй 8 барс. Чувак, это ваше личное отношение. Надеюсь, ты разъебал. На отбор сколько мест? Я не знаю. количество рэперов, которые могут попасть на отбор. То есть не 16, а там 20 сделать и два отбора прям крупных. Посмотрим? Посмотрим. Так, ребята, подождите, пожалуйста. Йоу. Здравствуйте. топ Топфолл 3.0. Приказ. Почему кикнул твердого изрывать на битах? Я его не кикал. Чувак сам написал, типа... Я по семейным обстоятельствам не участвую. Я без понять, да что там с ним, если честно. Твердый знак, еще тот штрих, короче. Uh, art in the house. Салам алейкум, братан. Один, два, четыре, Bango. На отбор, та-да-да-тан, та да да та -да -да Ладно, я, хотел я. На отбор увидимся, да -да. Ну, давай. Твой голос даже без автотюна пиздат-то оказывается. Да, братан. Стараемся. Валей в ханаблай, брат, целым алейкум, как ты, родной. Пацаны, зацените, короче, э, подарочек на Новый год. Э, мне подарили. Смотрите, ребят. Смотри. Пиздата, да? Я считаю, это пиздата. Я считаю, это очень круто. Она лежит, мой пол шепчет. Бим Айгера, uh -huh. uh -huh. uh -huh. привет uh, Как дела? Как тебе один, три, четыре, семь? Тринадцать сорок семь, поход бат. Тринадцать сорок да, крутой чувак. Ну, в смысле, мы поугарали. Я его его батл раньше смотрел. Короче, по угару, чувачок. Твердый тоже кукурузы не охраняет, он в с передачи пиндемзгой. <laughs> да, твердый там пиндемзгой в эстраду пошел, чувак. Э, нормальный подарок. Как тебе палм дропов? Э, да, я версия сообщения, душе не ебу, что там происходит у них. Ты один гуляешь? Нет, не один гуляю. Э, Кто-нибудь напишите донату, чтобы не звонил, не дудосил тут. Так, как тебе ноунейм? No, no name, не знаю, лично не знаком. А, короче, я, короче, косарь поспорил, что ты в финале будешь. Э, так что смотри. А, ну, чувак. Минус косарь как бы. А, где Коксирек, если не помню, как подписано. А, какое тебе дело до того, где моя Коксирек находится? Бастар, 13. Когда батл с Таниром? Танир э, гасится от батла. Я тониру предлагал забатлить. Тониру... Через многих предлагал забатлить. Он что-то гасится. А, когда батл с тониром, то лучший батл МС в СНГ. Хуй его знает, братан. Мне вообще поебать. Знаете, батлы вообще похуй. Вкусно уже запарили. Чуваки, я о даже не думаю. Почему сразу у, у кого очки с этого? А вдруг я сам купил? Вдруг мне их подарили? Вдруг я их нашел? Забатли? Нет, с Краймом я не хочу батли. С Краймом он Мне очень нравится как исполнитель. Вот Танира бы я забатлил, потому что Танира, ну какой-то, э, я не знаю, как он в жизни, но, в смысле, планка план как будто забатлить таниром это как, э, э, не знаю, его слушали все в наше время, да, когда мы были там пиздюками, и вот, было бы неплохо его забатлить, чтобы все э, пиздюки, с которыми я двигался, э, понимали, о чем идет речь. Бросишь батлы? Да не собираешься бросать, почему, пацаны, вы такие вот из крайности в крайность, если там это, то бросать, или там это, не знаю, можно же все делать, и я как бы предпочитаю так громких заявлений таких вот не делать, и не знаю, закончатся турнирки, как бы я начну там делать музыку какую-то, если пригласят батлить, буду батлить, ну посмотрим, ребята. Эфир лагает, сори, пацаны. Танир Норм читает, только хуй поймешь, что он несет. Да, Танир нормальный парень. Но рэп у него такой себе. Работаешь? Да, работаю. Конечно, куда без работы? Я считаю, что работа как бы полезна не только для там, финансового состояния, но и вообще ты себя в тонусе держишь, когда у тебя есть какое-то занятие обязательное, постоянное, то есть какой-то режим и он исключает то, что ты будешь пинать хуй там ну в общем я такой чувак, что я люблю, когда у меня есть что-то постоянное когда уже концерт? да не знаю, чувак, пока еще не думал, надо материала написать, чтобы концерты давать что-то пока не пишется, пока серьезно не подходил к этому. Пытался, пытался, но что-то не получается. Э -э так, кем работаешь? Это слишком личная информация, моя. Так. Будет ли Сайфер 142 сезон? Ой, не знаю, но ну, можно сделать, по идее. Можно сделать, по идее, но ну, просто у нас во втором сезоне никто нахуй не общается между собой. У нас есть там тусовка только, ну, в смысле, то, что мы с неким там близко общаемся, да? Кто еще там с нами? Масаламэнтэмэн, нормальный парень, вот тоже пообщались. Айрон вроде адекватный. Кто там еще есть? Кукишем я нормально общаюсь. Вот можно собрать, наверное, вот этих чуваков, да, и сделать сайфер. Если хотите, я смогу это провернуть. Так, как ощущения после бата с Макс Кири? Да, не знаю. Было все заебись. Мы после батла тусанули. Все нормально. О, без Б. Но ЛМТ только твердый знак. А -ха -ха. А -ха. У меня Кент, короче, говорит. А чё когда этот? На лимита, лимита, лимита. Он, короче, LMT называет лимита. Капец, прикольно. Они... Не, не продумали это то, что ЛМТ будут называть лимита. Ты хочешь э, всю комнату обделать акустическим поролоном? Почему хуевые строки скири залетали? Пиздец по испанам. давай ски, сайфер, ебаш, будет охуен. Хорошо, я пообщаюсь с ребятами. Если они будут не против, мы сделаем сайфер. М -м -м. Так, будет треки в этом году, чувак. Этот год закончится через сколько? Через шесть часов, семь, восемь часов? Донат попросил перезвонить, как освободишься. Кирилл Сахипов. А, Кирилл Сахипов, ты чё, этот Доната секретарша что ли? А, чья эта площадка лимита? Разве не конкурент Топфол? Да не знаю, блять. у меня такого нету Типа конкурент, не конкурент Пацаны делают то, что мы делаем Почему я должен их воспринимать как конкурент Я не вижу в них конкурента. Оборот connection Ребята, молодцы Самый пиздатый баттл твой какой? Нету таких Все мои батлы полная хуйня Я не люблю их. А, донатик Я не видел, что ты что-то писал как относишься к Рифу, к Владику, к Рифмобесу, да хорошо отношусь, мы с ним батлили, как-то, как бы, ну, нормально отношусь. Какие отношения с Айдином Факбет, которые? Хорошие отношения, братан, э -э, лучше, бля, Сайфер, кас батл площадки сделать, на нахр, 140. Хорошо, будет Сайфер и кас батл площадки, но кто там будет участвовать, кого вы хотите видеть? Хочешь, как мы, не можем, как мы. Хочешь, как мы, не можешь, как мы. М -м, хуй знает, о чем ты. К этим э, этапу нормально подготовишься, если будешь песни петь, как вроде Масаламан Тамана. Топфол ЛМТ. Сделайте, как Рене Б. Фитонис, Клава и Рифа. Чина, Тове, Таксё, Хиро. Салам, Рина. Э, у кого дреды убрал? А, чего -то. Кадык однозначно. Кадык в рот кирдык. Одиннадцатый. Как умудрился проебать. Хотим видеть. Клаву, браво. Как выступил на, на... как выступил. Выступил на Ренбес одиннадцатый. Да классно. А, ты из 140 выбыл или нет? В Ответ или нет. Но все те, кто замешан в этом. Хули Вк игноришь. Прости. А если попадешь на РНБ против Чайны, классно. Что значит, если попадешь нарвать на битах против чайной? Будем батлить. С кем бы мы не попали нарвать на битах, мы будем батлить, чуваки. Это же логично. Так, так. Чайна дичь. Сейчас подождите. Текст, текст. А, как думаешь попадешь на версус а, думаю да но а, сейчас вообще не до этого а, вроде дабл таймишь хуяришь отчитаешь а по слогам battle а, скири вообще хуйня текст залупа давай на следующем раз по следующий раз попизже хорошо который гаджиев принял брат прости как отношения с гакелой стали Блять, чувак, как хуй, как, блядь, хуй клал на него такие кладу. Эскибой, бой играем в Багуан. Какие Сиги куришь? Э, ш, вообще Мальборо курю с капсулой. Со скриптонитом общаешься, да? Вот сегодня с утра звонил, с наступающим поздравлял. Э, Ченни специально поставит вас против чайной. Вы прям, блядь, с Ченни знаете вот и до, блядь, пиздец, нахуй, предсказатели. Я же уже говорил, с кем у нас следующий батл надо на битах. За баттли с Данно. Бля, вот не делать нехуй, пацаны. Какой Данно? Не считай, собаки выебут б. Не считай, собаки хуйца соснут. Если еще чайно пройдет, вы ч, пацаны? На финале... С кем баттл? Я уже говорил. Только тебе надо заплатить, чтобы вернуться в заброшенную беседу имени Исла Домаэрпи. Сколько тебе надо заплатить? Это вообще как бы, Речь не о деньгах. Говорят, Чейна на Тау проиграл без паники. На РБЛ будешь еще батлить? Нет, нахуй. Исла, ты в Астане? Да. Бой Джонса смотрел? Да, смотрел. Конечно смотрел скибой бой грамм, дай сюда майк, подцам флоу, буйока, буйока. Бля, вот этот чувак, да, но он немножко неадекватный, короче. Я его, короче, нахуй послал, он что-то ко мне добавляется, там что-то пишет, бля, спрашивает что-то. Колбоёб. Одиннадцатый, ПЗДЦ валит. Ну, такое одиннадцатый, так себе валит на самом деле, я бы его убрал с одного куплета. Музи Музафар Почему ты 10 тысяч не отдавал за Б Да, блядь, чуваки Вы пиздец, долбоёбы, блядь Так, на с тебе надо Йоломис, это ты Ривера Павел Короче, ребята Хлоу Буяка хуй знает, что это значит Короче, ребята, давайте, может быть, сегодня вечерком еще проведем трансляцию. Поздравлю вас поближе к Новому году. Давайте, OG дойдет до финала. OG слетит сейчас от Вали Вальчинского, гарантирую вам. Все, пацаны, давайте, всем удачного дня, всем счастья, сей хуйни, бабок, пиздатого настроения, в общем всего хорошего, чтобы было поменьше проблем, но если бы были проблемы, то очень легко решались Давайте, мужики, чтобы все было пиздато, здорово. Оставайтесь на связи, я, может быть, сегодня еще появлюсь. Так, всех обнял, как говорят, приподнял. Так, что я еще хотел сказать? Ну, короче, ладно. Давайте, ребят, сегодня еще увидимся, я думаю. Все, всем пока. Всех с наступающим.